Ты как? Сильно переживаешь. Я пока не знаю, как я. Зато теперь точно знаю, что мне нужно сделать. И что? Пока я не буду говорить, ладно? Сперва сделаю. А? Давай поедем лучше все вместе к морю. М? Ты я, папа, Олежка. Отдохнем, позагораем море, солнце. в Турцию. Система горячих источников. Один из них называется Ванна Клеопатры. Там женщины любят купаться. Может быть. Two hours later. А может в Грецию? Слушай, ну ты сама подумай, куда тебе больше хочется? Мне в Москву больше всего хотелось. Больше никуда. Лесь, ну ты как? Ты в порядке? В порядке. Ты знаешь, я что придумала? Давай с тобой по парку прогуляемся, а потом пойдем по магазинам. М? Зачем? Ну как же? Устроим шоппинг. Ну, мне, например, купальник нужен для поездки. А тебе купим платье. У меня есть платье. Тогда купим тебе какую-нибудь прикольную майчку. Спасибо, у меня из одежды все есть. Хорошо ли это, правда? Зелень, солнышко. Вроде бы проблемы не такими серьезными кажутся. Правда? Наверное. Давай посидим. А хочешь, мы возьмем какое-нибудь кино? Ну, романтическую комедию. Посидим, посмотрим. Возьмем мороженого с собой. мне стоит или например позовем подружек твоих подружек посидим поболтаем они даже могут остаться у нас на ночь не сегодня ладно